Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, которые наберете номер телефона в студии 847 400 мы сможем пообщаться. Вы сможете задать вопросы, обменяться мнениями. Ну, я думаю, что нам будет не скучно. А, также вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке в интернете а, radio на нашей страничке facebook Radio nvc и на нашем youtube канале радио nvc поэтому звоните будем общаться ну а я сегодня хотел бы начать э, с одной очень интересной новости для кого приятная, для кого не очень э, новость это состоит в том что сегодня исполняется ровно 80 лет э, предводительнице как говорится голодных и рабов то есть, э, предводительница демократической партии Нэнси Пеловси, Ей сегодня исполняется ровно 80 лет. Поэтому, если у вас есть желание э, выпить за ее здоровье, пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Ну, а э, если есть просто желание выпить, опять же, не давайте мне возможности вас в этом остановить. Вот. Итак, <клес> значит, о чем сегодня... Хотел бы поговорить Вот у нас есть звонок, давайте послушаем Добрый день, вы в эфире Добрый день, Толя Добрый Я сразу Возник такой вопрос Значит, Вчера Алексей говорил Не знал о чем говорить Насчет этих двух триллионов долларов угу. Как пошло И он не читал, но понятно ну, да. Меня Интересует Вторая поправка была 6 триллионов долларов да. Куда они идут как их будут пользоваться? Входит ли это система у нашего долга? Получается 6 и 2 это 8 триллионов. Значит, я понял. 20 триллионов плюс. Еще 8 это долга. Нет, нет, нет, нет. Это 3 нет, нет. 3 давайте, давайте я вас сразу успокою. Я да, в я хочу это да, Пожалуйста, слушайте. Прямо сейчас будем об этом говорить. Спасибо. Значит, э, Во-первых, это не 6 плюс 2. Это 6 все вместе. И эти... 6 триллионов будут состоять из пакета пакетов 2,2 триллиона, который пойдет на помощь медработникам, людям, которые потеряли работу, бизнесы, которые, которым пришлось на время закрыться и так далее. То есть это именно так называемый stimulus package, который кстати, полмиллиарда из этих двух и два десятых триллиона, э, вернее, прошу прощения, полтриллиона из этих двух и двух десятых пойдет э, на помощь крупнейшим компаниям в Америке, таким как United Airlines, Carnival Cruises, э, Boeing, ну и так далее. То есть это компании, которым, которые понесли... Самый огромный, да, кстати, конечно же, гостиничный бизнес, то есть хайеты, То есть все то, что связано с гостиницами, так называемый э, hospitality. То есть э, вот все те, которые очень серьезно пострадали вследствие, вот во-первых, карантина, во-вторых, самого по себе коронавирус. Э, кстати, приведу вам небольшую статистику. Это абсолютно точная цифра. На сегодняшний день, по э, докладам, э, скажем так, президентов компаний, таких как Хайт, вот Хилтон э, и так далее, то есть огромных гостиничных э, конгломератов, на сегодняшний день 90% э, комнат в этих во всех гостиницах остаются пустыни то есть вы можете себе представить э, этот огромные потери эти огромные потери в гостиничном бизнесе то есть 90 процентов бизнеса фактически просто остановилось. А, самолеты ну, мы знаем что все-таки как-то продолжают летать намного меньше намного меньше людей сегодня пользуются этим видом транспорта поэтому их тоже нужно как-то не бросать беде. Итак, половина триллиона долларов пойдет именно на помощь вот этим большим компаниям. Теперь, что же будет происходить вот с теми четырьмя триллионами, которые вместе составляют шесть триллионов? Значит, вот эти четыре триллиона <coughs> Федеральный резервный банк решил потратить на то, что они будут скупать ценные бумаги, они будут скупать э, за эти деньги, они будут скупать... Э, как вам это объяснить попроще? Короче, они будут скупать все ценные бумаги для чего? Чтобы э, как-то все-таки впрыснуть э, вот этот живой воздух в экономику. То есть, э, чтобы как-то как то э, во-первых, поддержать экономику, во-вторых, как-то ее раскрутить опять, чтобы она опять начала а, производить, чтобы опять появились деньги в компаниях, чьи ценные бумаги будут скупаться, для того, чтобы а, на эти деньги можно было покупать сырье, для того, чтобы на эти деньги можно было покупать м, оборудование, и так, ну, обо не так оборудование, как сырье, и производные для, простите за туфтологию, производства в той или иной индустрии. Ну вот где-то так. То есть вот эти 6 триллионов, это все вместе в совокупности. Да, это добавит наш, вернее, повысит наш долг государственный, но вы понимаете, что когда происходит такая ситуация, Никто особенно не заботится о долге, а, как говорится, не до жиру быть бы жив. Вот поэтому это все было решено двухсторонним, обоюдосторонними решениями со стороны демократов и республиканцев, потому что, а, вы сами понимаете, такая вещь, как коронавирус, не дискриминирует, а, поражает и тех, и тех, и бизнесы, и тех, и тех. В общем, короче говоря, для этого нужно государству или администрации, президента, кто бы не был президентом, для этого нужно что-то делать. Почему? Потому что мы сами прекрасно понимаем, что если не поддерживать вот эти крупные бизнес, действительно крупный бизнес, то у нас ситуация будет намного хуже в том смысле, что... Ну вот, э, сегодня... Давайте я приму звонок, потом продолжим. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день. день да, Дин, добрый день. Анатолий, мы в прошлый раз договорились, что я вам позвоню. Да? Если вы окончили ваше объяснение, я хотел бы знать мнение ваше по двум вопросам. Пожалуйста. Может быть, второй в конце передачи если никто звонить не будет прошу вас uh, я слушаю я вам приведу просто три uh, факта так угу. а потом мне интересно ваше мнение угу. uh, я ваше мнение уважаю пожалуйста вот, спасибо uh, вам. Первый, первый факт uh, нам все время uh, внедряли в головы что у нас самая лучшая медицина лучшие госпиталя врачи фармология. Угу. Но мы почему-то вот с этим коронавирусом оказались на третьем месте с конца. Угу. А, в воскресенье выступал Притцкер э, по CNN, да. а в понедельник э, э, Эмма Лондон, этот, э, главный эпидемиолог, не могу даже проявить. Да -да, да -да -да. да. И а, они сказали, значит, такую вещь сказали, что у нас в госпиталях нет вирусо вирусологов, нет аппаратов вентиляции uh -huh. нет э, лекарств что делать и как лечить не знает uh -huh. понимаете э, в то же самое время э, э, италия например просит помощи не у нас а у россии понимаете, мы их э, основной натовский союзник у нас там база они э, к нам даже не обращаются okay. э, э, значит второй э, вот факт Mm -hmm. эм, армия так везде мы э, трезвоним что у нас самая лучшая армия победим кого хотим mm -hmm. а в афганистане мы уже 19 лет mm -hmm. в... чуть меньше в, в ираке понимаете когда ты долго воюешь так не mm -hmm. приобретаешь опыт и э, с преимуществом вооружения ты должен побеждать. Uh -huh. У нас этого нет, Все наоборот. У нас только почти 23% самоубийств в армии. Uh -huh. Это ужасная цифра. Uh -huh. Видимо, нужно садиться и э, вместо того, чтобы хвастаться, сколько денег ты тратишь на армию, а решить, э, как э, поменять какую-то тактику, э, стратегию, чтобы побеждать, uh -huh. а не проигрывать. Так. И последний э, факт. Президент, uh -huh. так, он пришел к власти этим, real estate agent, так, uh -huh. с, просто с сердечным желанием сделать добро uh -huh. для страны. И он действительно очень много сделал для страны. Но э, даже несмотря на то, что ему... Везде ставили палки в колеса и демократы, его э, недружелюбы, которые вокруг него были. Uh -huh. а, к сожалению, он очень много сделал э, ошибок э, международной политики. Тоже опять приведу один просто факт. Собирается бомбить Сирию за э, употребление химического оружия. Uh -huh. Прекрасно зная, потому что ему два инспектора ЗАХО, сказали, что нет, никакого не применения, не было никакого оружия, наши просто репорты выкинули в яму, угу. то есть в, это, в гарбичке. А если ты собираешься бомбить, э, пускать там магатки на Сирию, чего тебе угрожать России? Он пишет, Россия, берегись, новые умные ракеты сейчас полетят в Сирию. Угу. После чего эти умные, умные новые ракеты шлепаются на землю Сирии, даже не взорвавшись. Он опять пишет в Твиттере, Россия врет. Те okay. отправляют э, в Россию, те снимают видео. И что мы на этом видео видим? На ракете маркировка JASSM, Joint Air to Surface End of Missile. И к нему завода изготовителя еще и серийный номер. Кто врет? Мне стыдно было. Чему я это все это говорю? Вы понимаете, когда тебе рассказывают, что ты э, самый лучший супер-дупер, а на деле в жизни получается совсем по-другому, у тебя возникает какое-то недоверие даже к стране, к своей. Mm -hmm. Почему советский Союз начал разваливаться? Потому что люди перестали верить в этот mm -hmm. э, в светлое будущее, в этот коммунизм. Я считаю, что у нас еще есть время. Э, ничего еще не потеряно, что все можно изменить. Как в, политику, в политике, так и в экономике. Про экономику мы в прошлый раз говорили, про manufacturing, уже лет. Мне интересно знать, какого ваше мнение. Все, давайте, я прошу прощения, я вас отключу просто потому, что я немножко мне нужно поторопиться, иначе мне не будет времени вам даже ответить. Значит, давайте я быстренько разберу по вопросам. А, честно, не буду в углубляться в подробные детали по одной простой причине, у меня времени передачи не хватит. Но давайте первый вопрос. <свят> по поводу того, что мы были абсолютно не готовы к этому вирусу. А на это есть масса абсолютно <свят> таких объективных причин. Масса. Одна из этих причин, я вам приведу пример, я не буду вдаваться опять же в подробности. Значит, когда в 2008-2009 годах мы получили вот эту свиной гриб, H1N1, да, или swine flu, значит, наши доблестные в кавычках Обама и Байден, они полностью, фактически растратили весь наш стратегический потенциал оборудования, маски, химзащита, халаты, вот эти щиты лицевые и так далее. Просто, То есть они их не растратили без причины они была на то причина но казалось бы да с тех пор за это время вот за эти там 10 11 лет <свят> можно было создать опять же этот э, так называемый нз неприкосновенный запас этого сделано не было вообще э, хотя обама 8 лет <свят> был у власти и вы как помните и, или вы я надеюсь вы помните он пробыл власти с 8 по 16 год фактически. Так вот, за вот эти 8 лет никто палец о палец не ударил для того, чтобы как-то возобновить вот этот запас. И когда пришел Трамп, вы же знаете, что у Трампа было своих проблем по горло а, для того, чтобы э, обращать внимание именно на вот этот так называемый стакпайл. Никто не ожидал, никто не был готов к такому коронавирусу. И вы видите, что к нему не был готов не только Трамп, но и ни одно государство в мире, включая Китай, где производство просто стоит копейки, ни одно государство в мире к этому готово не было. Теперь, по поводу того, что итальянцы просят э, вентиляторы в России. <коспалит> Опять же, есть абсолютно нормальное объяснение потому что европейские стандарты электроприборов а вот эти вентиляторы они являются ничем иным как электроприборами которые вгоняют которые работают от электросетей которые работают под определенным напряжением и которые гоняют воздух прошу прощения в легкие пациентов так вот нет смысла итальянцам в америке просить, Uh, электроприборы, оборудование, для того, чтобы потом нужно было приобретать вот те выпрямители, трансформаторы и так далее, в который, через которые это оборудование можно использовать. Doesn't make sense. То есть, не имеет никакого смысла. Поэтому <laughs> они просят у России. Хотя, скажу вам честно, вы, я не знаю, слушали ли вы сегодня Выступление э, Игоря Александровича Яко, э, Яковенко или Якименко, который абсолютно четко вам рассказал, что в России бинтов нет, не то. То есть, действительно, в госпиталях практически вообще ничего нет. То, что они. то, что Путин, я слам, сам слышал своими собственными ушами, слушая программу Время вчера, как Путин Путину докладывали, что у них не только хватает этих вентиляторов, а настолько хватает, что там по два брата, Понимаете? То есть абсолютная галиматья. <coughs> Поэтому я сомневаюсь, что итальянцы запрашивают эту аппаратуру в России. Скорее всего, они, если они запрашивают, то либо в Германии, либо в Израиле. Это, опять же, один из ответов на ваш вопрос. И третий вопрос по поводу нашей армии. Скажу вам такую вещь, но ну, вы немножко, наверное, не специально, вы просто не, не точно сказали. Значит, самоубийство у нас происходит не в армии. У нас самоубийство происходит, к сожалению, тех ветеранов, которые приходят, которые, которых, которые отслужили свои сроки, приходят домой и так называемый ПТСД э, си, посттравматический э, синдром э, как сказать после трав травматический э, от опыта, который они получили вот э, именно в горячих точках вот они э, заканчивают жизнь самоубийством к огромному сожалению к огромному и э, кстати Трамп создал э, определенные сервисы которые кстати одна из моих близких, любимых родственниц именно работает <coughs> психологом в одном из госпиталей этого, администрации ветеранов. И вот она имеет дело именно вот с этими солдатами, которые испытывают вот этот сумасшедший стресс, постдраматический стресс. Поэтому Трамп действительно с этим борется, он пытается как-то создать условия этим людям для того, чтобы их можно было восстановить после того, как они приходят домой из армии, из морского флота и так далее. Теперь по поводу того, что произошло в Сирии, <coughs> ну, вы понимаете, я с вами честно не могу спорить по одной простой причине. Есть такое понятие в английском языке, вы меня поймете, your guess из as good as mine. то есть <гад> вы как точно так же, как и я, мы абсолютно ничего не знаем в отношении того, что там происходит, мы знаем только то, что нам говорят а, нам идет информация из двух лагерей, допустим, одна информация поступает из российского телевидения <coughs> вторая информация поступает от американского телевидения я честно больше верю американцам чем россиянам почему потому что я постоянно слушаю российское телевидение постоянно не потому что оно мне нравится а потому что мне я вынужден его слушать потому что мне приходится разговаривать с людьми которые мне постоянно приводят данные которые поступили из российского телевидения так вот, Конечно, если верить россиянам, то ну мы все, мы там просто зашли туда, эти белые человечки, которые там белые каски, и вообще непонятно, что куда, зачем. А вот то, что говорят американцы, это, естественно, абсолютно противоположно. Поэтому это я обсуждать не могу, потому что я не знаю. Я просто больше верю американским средствам массовой информации, а уже кто там прав, кто виноват. Не могу вам сказать. Ну вот где-то так примерно, только как я могу вам на это ответить. Добрый день, вы в эфире. Добрый да. день. Добрый. Вы ну, знаете, очень жалко потерянного времени. Это Окей. Да? Okay, все, спасибо большое. Я, значит, я предупреждаю всех. <кх> я давно этого, правда, не делал, но, наверное, стоит напомнить. Я ко всем своим радиослушателям отношусь с одинаково с уважением. Я не считаю разговор ни с одним радиослушателем э, потерей времени, точно так же как э, есть, э, как говорится, время для обсуждения того, что происходит насущное на сегодня, и есть время пообщаться с радиослушателями, которых что-то интересует. Дорогие мои, я вас очень прошу, давайте мы не будем... Вы когда звоните, пожалуйста, вы скажите то, что интересует вас. Если вас интересует обсуждение остальных радиослушателей, то меня это абсолютно не интересует. Поэтому давайте будем общаться красиво, аккуратно, и с уважением друг к другу. Добрый день, вы в эфире. Я в эфире. Да, ну вы. вот что он э, сказал по тезисам вот, сегодняшней передачи. Самоубийство э, э, э, с, с этим симптомом, да? Угу. Я из своего опыта знаю. Угу. Как бы сказать. Мама и папа воевали. Я знал, когда были их родственники. Угу. Нормальные люди приходили из самой страшной войны на земле, которая существовала. Это не объяснение ваше. Во-вторых, вы сказали, Трамп пришел, у меня любимая семья моей сестры, моя сестра и семья немножко зерония, но они придерживаются этой точки больной. Вот Трамп искали Трамп придет, сказал тогда, вот Трампушка придет это если не помню, если Толстого там или Пушкина, ну, Вот. По поводу, значит, э, вы сказали, ну, это известно, Обама, черный, мусульманин, демократ, ужас, как такое может быть? Вот вот как он вы, вы меня простите, я вам скажу, почему я вас отключил. Шутники. Мне здесь абсолютно не нужны. Ваши... Э, сложить нормально в какой-то определенный смысл ваши предложения вы почему-то не можете, не используя какие-то шуточки, прибауточки. Теперь, тема э, самоубийств в армии для меня очень и очень э, близка. Поэтому ваши Рассуждение по поводу того, что люди приходили с войны абсолютно нормальные, это, ну, по, по крайней мере, неумно. Потому что э, то, что ваши родители воевали, слава Богу, что они пришли, то есть здоровые, нормальные домой. Слава Богу. Понимаете? А все остальное, это, простите меня, не вам судить. Э, поэтому... Давайте мы не будем сильно углубляться в это дело, по крайней мере, в отношении вас. Итак, я сейчас э, прервусь на небольшую рекламную паузу, ну а потом вернемся и обязательно продолжим обсуждение и рассуждение. Спасибо, оставайтесь с нами. Итак, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии по-прежнему 400 5200 Принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, знаете, Анатолий, я хотела немножко добавить к тому, что вы рассказывали. А? О том, как, какая армия имеет преимущество, американская или российская. И это показало а, обычное лобовое столкновение. Реально, не на словах, не на блефе, не на картинках и мультиках. А реально, когда российская ЧВК... Угу. Пытались захватить э, курдские заводы, э, которые перерабатывали, нефтеперерабатывающие заводы. Их предупреждали, я не знаю, два, три, сколько раз их предупреждали. Три раза, Остановитесь, да. мы тут стоим, они идите сюда. Ничего не помогло. Они угу. просто нагло шли тупо в лоб. И думали, что они, так сказать, своей наглостью победят. От них остался пух и прах, мокрого места, короче, не осталось. Угу. Вот это вот результат этих самых, как, как сказать, сравнения вооружений российского и американского. И больше ну, уже не о чем даже говорить. Абсолютно. Спасибо большое. Спасибо большое, Спасибо. Да, кстати, это абсолютно правильно. То есть, ну, я не думаю, что сегодня... Хотя я вам скажу честно, наверное, элитные войска, я имею в виду даже российские, вот войска типа «вымпел», типа... Альфа типа Витязь, народ, народная, Национальная гвардия, войска СОБРа, кстати, это специальные отряды быстрого реагирования. Там действительно очень серьезные ребята. Очень серьезные ребята. И сказать, что эти ребята уступают по своему мастерству, по своей технике американцам, это было бы абсолютно глупо. Почему? Потому что там действительно серьезные ребята. Но сказать, что советская, а, вернее, прошу прощения, российская армия в своем общем понятии превосходит американскую армию, ну, скажу вам честно, это немножко неосторожно. Почему? Потому что, ну, не сравнить все-таки э, то вооружение, которое сегодня э, состоит на в американской армии и даже в российской поэтому то есть то чем они хвалятся там они показывают свои корабли там корабль вышел они его быстренько засняли сделали такое это разбил как-то разбитие бутылки ну и так далее ну да хорошо но ну, еще один корабль там из четырех обалденный корабль вот и все то есть мы же знаем прекрасно что ну, действительно, Россия не может, не может, не, не то, что не может, если они на этом не зарабатывают деньги, все остальное их не интересует. Поэтому сказать, что у них вооружение, у них вооружение лучше то, которое идет на продажу. А это две большие разницы. Те, которые жили в Советском Союзе еще, те помнят, что мы производили одну продукцию на экспорт и совсем другую продукцию для э, потребления внутри страны. Вот и все. Вот э, с чем это связано и как это работает. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Марк. Да, здравствуйте, Марк. У меня было вопросы, пару минут. Говорите, пожалуйста, говорите, Марк. По поводу достигнутого спеккеча. Да, да. Я слушал Марку Вин. Он сказал, что э, вот, эти, вот эти вот деньги, которые идут, допустим, в большую индустрию там, или в поменьше, угу. вот, он говорит, что, может быть, эти деньги нужно дать им в форме каких-то лоунс, под минимальный какой-то процент вот такой вот. Да-да вот как вы как вы, вообще вы смотрите вот на это все а, он говорит, ну, говорит не хочется чтобы это понимать ситуация неординарная в плане uh -huh. того что, э, э, это все перекладывается на будущее поколения как вы считаете вот вот ваше мнение по этому вопросу если есть возможность ответить спасибо вопрос, большое да. прямо сейчас я отвечу прямо сейчас а, значит как я к этому отношусь вы понимаете значит самое главное самое главное это сегодня поднять экономику. На чьи плечи это ляжет? Вы знаете, наши 20 триллионов долларов долга уже достаточно достаточная ноша на, на, на грядущее поколение. А, если мы сегодня не дадим а, деньги на как говорится, поправку экономики, ну мы загнемся. Вот и все. Так, одним словом. Теперь в отношении лонов. Вот те триллиона долларов, которые э, идут на помощь крупному бизнесу, крупному бизнесу, эти деньги именно выдаются в виде лоуна, который никогда не будет прощен. То есть, эти компании, это просто вот как, знаете, как говорят, аванс. Вот. Это аванс тем компаниям, Которые понимают, что они, как только экономика, как только начнется опять там производство, или начнется опять какая-то торговля и так далее, эти деньги будут возвращены. Значит, еди... причем очень многие лоуны, то есть деньги, большие деньги, которые выдаются сегодня, вот, вот в этом stimulus package, <coughs> это все будет в виде лоунов. Это будут лоуны маленькому бизнесу. Это будут, ну, не считая вот этих индивидуальных чеков, это чисто как ну, помощь тем, которые действительно потеряли люди, я имею в виду семьи, которые потеряли какую-то часть дохода. Но все остальное, small business, big business, это все идет в виде лонов. Теперь единственный лон, который будут прощать, это лон тем маленьким бизнесом, именно, вот послушайте, что я вам говорю, именно маленьким, малым бизнесом, которые не довели до того, что людям пришлось идти на unemployment. То есть, ну вот, например, какой-то ресторанчик, который продолжает платить, несмотря на то, что он закрылся, потерял там огромную часть бизнеса, но он продолжает платить своим поварам, он продолжает платить деньги людям, которые делают доставки, то есть он продолжает платить зарплаты. Так вот, этот ресторан сможет пойти в банк, получить лон на определенную сумму, и если он по истечении срока лона сможет доказать, что он все время, пока экономика, ну, вернее, наше, его положение было не из лучших, он продолжал платить людям зарплаты и продолжал как-то э, давать возможность этим людям заработать. Вот тогда, если он сможет это доказать, то по истечению срока лоуна ему простят этот лон. Только в этом случае. Поэтому все деньги, кроме индивидуальных чеков, будут выдаваться в виде. Лоунов. Разница в том, что крупный бизнес им придется эти лоны отдавать независимо ни от чего, а маленькие бизнесы смогут получить прощение на выплату лона, если они докажут, что они э, содержали своих работников на всем протяжении вот этой ситуации, которая сегодня существует. Ну вот где-то так. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Как ваше мнение, Анатолий, сможет ли там Трамп запустить процесс производства? Или вот сегодня уже, как, если правильно было оговорено, Нью-Йорк Таймс поместила статью, ну, соответственно, вы знаете. Ну да, да. Ну, опять же, в каком смысле сможет ли он запустить, какое производство масок? Ну, дадут ли ему, вот, ну, у нас же 50 штатов, и uh -huh. везде свои начальники. А, вы имеете в виду губернаторы, дадут ли... Ей... Э -э -э -э, ну, Ou? я не знаю, конечно, как это может случиться. Я понял, я понял. Все, спасибо большое. Сейчас попробую ответить. Итак, сможет ли Трамп запустить производство? Значит, все то, что касается федеральных э законов, федеральных федеральной экономики и так далее, я в этом даже не сомневаюсь, что он сможет опять запустить экономику. В отношении губернаторов, ну, вы же понимаете, губернаторы штатов, которые являются республиканскими, которые являются умеренными штатами, там проблем не будет, ну, такие губернаторы, как, допустим, Притцкер, Гевин Нусом, Эндрю Кому, Конечно же, это будут, знаете, это, э, как вам сказать, вот сегодня э, все дружбаны целуются чуть ли не в засос, но при этом зажимают нос. Почему? Потому что, конечно же, мы не можем заблуждаться в том, что Эндрю Кому ненавидит Трампа. Ненавидит. Джейми Притцкер ненавидит Трампа. Э, Лори Лайтфут она так и сказала, что она ненавидит Трампа. Это на, мэр нашего города Чикаго. Гевен Ньюсом ненавидит Трампа. То есть, поверьте мне, что сейчас то, что они там все кричат, вот мы хотим сказать спасибо Трампу, они по-другому не могут сказать, потому что им нужны федеральные деньги, им нужны э, вот это вот вливание в их штат, потому что ну, действительно, там, ну, полное, прошу прощения, задняя часть человеческого тела. Поэтому, конечно же, они будут чмокаться, обниматься, пожимать друг другу ручки, но при этом зажимать нос, отворачиваться. И все это прекрасно понимают, и Трамп это тоже прекрасно понимает. Поэтому, вопрос сейчас не в том, что будут делать губернаторы штатов это нас меньше всего волнует нас волнует одно трамп э, у трампа в принципе не плохо. это вот наверное то с чем я не согласен э, с ну скажем так с некоторыми ведущими у нас даже на э, радио я не согласен в том что вот если трамп не поправит экономику то ему настанет значит э, невозможно сравнивать <сас> ситуацию трампа с той экономической ситуацией, которая сложилась в 2008 году которая сложилась в седьмом году э, это это был упадок экономики в 2008 году был упадок экономики. Почему? Потому что взорвался вот этот мыльный пузырь, которым оперировали банки, которым оперировали финансовые компании, включая моргичные компании и так далее. И экономика пришла в упадок именно потому, что произошла вот такая ситуация вот с этим мыльным пузырем. Просто людей поувольняли с работ, Многим людям пришлось а, покидать дома и так далее. Это был упадок в экономике, который был вызван а, ну, неправильным а, ведением бизнеса, неправильной политикой экономической. Теперь, то, что произошло сейчас, ведь у нас до того, что мы, нам пришлось эту экономику нашу задержать, у нас же была замечательная экономика, замечательная, и она никуда не делась, вот что самое главное. Вот смотрите, люди, которые сегодня, которым сегодня пришлось либо уйти с работы, либо сократили им часы работы, либо пришлось идти на unemployment и так далее, ведь это не потому, что у компаний ужасное положение. Нет, просто ну вот закрыли компании, приказали государство, я имею в виду правительство, приказала компаниям закрыться в связи э, с тем, чтобы бороться с коронавирусом. Но ведь эти компании никуда не делись. Пожалуйста, рабочие места существуют, э, рабочие руки нужны. То есть, как только объявят... Э, ну, скажем так как только объявят то что мы опять возвращаемся в норму вот все те люди которым пришлось посидеть две недели три недели дома ведь они все имеют работы все и я думаю что их с удовольствием компании примут а не примут а вернут на рабочие места потому что как говорится, ну, слава богу, пережили вот эту вот ситуацию, но ведь жизнь продолжается, экономика идет, наоборот, нам нужно сейчас увеличивать рост этой экономики, нам нужно раскручивать опять, вот смотрите, что происходит с маркетом. Маркет падал, падал, падал, падал, вдруг, ба-бах, пару дней назад поднялся на 25%. Это же не просто так. То есть все прекрасно понимают, что вот это все, что сегодня происходит, это временная ситуация, это временные условия. Нам просто это нужно пережить, в том смысле, что мы должны дождаться, когда нам разрешат вернуться на работу. Работ полно, <coughs> рабочие места никуда не делись. И все, в принципе, будет, будет то есть опять станет на свои места. И это, кстати, то, что я бы хотел, в чем я бы хотел вас уверить, честно, даже не являясь частью администрации, ребят, ну никуда оно не денется, все у нас будет в порядке, и на работу вернемся, и начнем опять ездить на vacations, и начнем опять покупать э, машины, главное, чтобы это не было, как в том анекдоте, Доктор, я после операции играть на пианино буду? Да, будете. Хм, странно, до операции я не играл. Вот это вот самое главное. Но все то, что у вас было, оно, оно вернется. Оно не может не вернуться, потому что с экономикой никаких проблем нет. Рынок сбыта есть. Дай бог, чтобы мы смогли этот рынок сбыта удовлетворить. Дай бог, чтобы мы смогли как можно быстрее нарастить те мощи и мощности и скорости, на которых мы работали до вот этого коронавируса. Поэтому, что страшного не происходит, да, самое главное, чтобы все оставались здоровы, живы и в нормальном настроении. Добрый день, вы в эфире. Я просто все прекрасно понимаю, что вам частности и другим ведущим вашей передачи не верить ни словам ни мыслям понятно тяжело быть вы знаете ладно не буду не хочу не хочу уподобляться вот этому вот персонажу Добрый день, вы в эфире. Да. Знаете, здравствуйте, Анатолий, я хотела... Времени мало. Во-первых, я согласна с тем, что вы говорите, а во-вторых, если даже, не дай бог, затянется эта эпопея с, с этой гадостью э, китайской, то э, все равно у Трампа как ни удивительно, настолько вырос рейтинг, Люди, которые слушали CNN и считали, что он враг народа, наоборот считают, что он э, делает все правильно, его поддерживают, и все равно, если даже не поднимется экономика, Трампа выберут. Меня больше волнует Конгресс. Вот чтобы вы сказали о Конгрессе, еще очень важно, э, удалось ли демократам продавить вот эти свои забаганки когда они требовали, чтобы те предприятия, которые получат помощь, под, после всего давали своим э, сотрудникам mm -hmm. э, зарплату в 15 долларов. Понятно. Спасибо, урор, Спасибо. Я сейчас, я просто честно, остается три минутки. А, <coughs> добрый день, вы в эфире. Понятно. А, итак, а, в отношении того, <coughs> удастся ли демократам протолкнуть свои вот эти вот вышлость, Uh, ну, мы посмотрим. Видите, пока что им не удалось, вот там, где uh, это касалось Сената. Действительно, там практически все uh, вот эти вот желания демократов были вычеркнуты из списка. Там, ну, ну получили там пару копеек на Кеннеди-центр, там, и так далее. <coughs> То есть, это не уступка. Но это Сенат. Вот теперь мы посмотрим как будет к этому относиться Нижняя палата. Причем, самое интересное, они пообещали принять к рассмотрению этот проект завтра. Завтра, мы все понимаем прекрасно, уже пятница. Значит, в субботу воскресенье никто этим заниматься не будет. То есть, еще на одну неделю мы, они продлили э, вот эту возможность все-таки помочь людям. И в отношении э, выборов, я думаю, что люди, ну, человеческая, человеческая память все-таки интересный инструмент, и в самую такую нужную минуту вдруг эта память начинает срабатывать, так что вот на это я надеюсь. А, смогут ли демократы протолкнуть свои обещанки? Вряд ли. Почему? Потому что я... меня интересует именно то, как поступит Трамп. И вот э, об этом мы вчера говорили с Сережей, потому что, э, зная, как Трамп все-таки прогнулся под демократов несколько лет тому назад, и ради того, чтобы дать деньги армии, я боюсь, чтобы он сегодня, как говорится, во благо народа, не подписал э, вот тот... Э, список желаний которые ему представят демократы и вот это вот тут мы будем действительно посмотреть ну а пока э, дорогие мои я как всегда благодарен вам за то что вы звоните за то что вы участвуете а, благодарен дину Розану за то что он перезвонил и дал мне возможность объяснить свою точку зрения благодарен всем тем которые нас поддерживают которые э, с нами общаются ну, есть, конечно, вы же сами понимаете, в семье не без урода. Есть некоторые персонажи, которые, не в, как говорят, на Украине не ворота. Ну, ладно, с ними мы потом разберемся. Итак, спасибо всем огромное. Будьте здоровы. И я с вами услышусь уже на следующей неделе. Так что берегите себя. Не нужно рисковать своим здоровьем. Старайтесь побыть как можно дольше дома. И я думаю, что все это скоро мы переживем. Спасибо всем огромное. Будьте здоровы.